У нас все-таки основной это редакционный контент, а пользовательский, это какие-то яркие вкрапления, какие-то важные штуки и какие-то темы, которые редакции не по силам или не по деньгам освещать интересно и качественно. То есть про украинский хоккей, например, писать сложно, но, ну, ну, практически нечего. Это тема, которая, к сожалению, не очень, не очень хорошо читалась бы. А, про не знаю, там, фигурное катание, про борьбу. Новости, наверное, ну, естественно, у нас есть какие-то вещи, которые фиксируют события. Но какой-то аналитики об этом, как, какого-то обзора, это очень сложно добавиться, понимая, насколько это будет читаться. Uh, и вот такие, такие сферы узкие, их должны развивать блогеры, их должны развивать энтузиасты, которые uh, подтягивают к себе таких же людей, которым, которым интересно об этом писать. Uh, Разовьется сфера, до каких-то масштабов не будет возможность заказывать тексты, писать репортажи и отправлять людей на события, потому что они уже читают. По большому счету, кроме футбола, я бы хотел, чтобы было Выше был и баскетбол, и хоккей, а так, по большому счету, футбол, где-то там сильно ниже бокс, и еще ниже баскетбол, и все остальное где-то там. И хоккей у нас, вот что происходит там, особенно с Донецком, и КХЛ. волейбол а, гандбол, это все, все вот какие-то вот виды, которые там, футзал маргинализирующийся, к сожалению, так. спортивное